Сегодня я покажу вам, как легко сделать этот электрический самокат. Вот что нам понадобится для этого проекта. Несколько дощечек, аморезы, уголки, сферосик, тормозок для велосипеда и шуруповерт. Хорошо, первое, что мы сделаем, это коробка, где будет шуруповерт. Да. и закрепляем примеряем эту доску прикручиваем так как прикручиваю я открываем коробку берем дырель и просверливаем отверстие. Хорошо. Сейчас мы сделаем сиденье. Берем кусок фанеры и прикладываем его к нашему сиденью, так как показано на видео. Прикручиваем. Как-то так. Берем коробку и прикладываем ее, просверливаем два сквозных отверстия. Затем берем круглый напильник и вот это okay. У вас должно получиться как-то так Затем берем коробку и прикрепляем болтами Не забудьте про шайбочки. Коробка должна ходить. Берем уголок и прикручиваем здесь. Затем берем шуруповерт и кладем в коробку. Берем уголок и прикрепляем за кнопкой. Просверливаем отверстие прямо здесь. Затем просверливаем отверстие на самокате примерно так. Потом прикручиваем трубу вот так. Ставим нашу конструкцию и прикручиваем длинными саморезами. Затем берем два ручных тормоза и прикрепляем на трубу. Первый будет газ, второй будет поднимать мотор. Я просунул два троса в отверстие. И вытянул их отсюда. Разверливаем отверстие вот так. Берем трос от газа и просовываем в отверстие. Берем трос, который будет поднимать мотор и просовываем в отверстие. Я взял вот такую вещь для того, чтобы закрепить трос. Я буду закреплять тут и тут. Закрепляем. Сверливаем отверстие для задвижки ставим шуруповерт и закрепляем трос как, как это делаю я Затем я разрезал камеру от велосипеда и надеваю наш руповерт. Сейчас мы закончили наш проект и начинаем тестировать. Это газ. Это для того, чтобы поднимать мотор. Если вы хотите ездить без мотора, вы поднимаете мотор и закрепляете его. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, тут я буду делать всякие самоделки наподобие этой.